козерожки Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку и надеюсь в дальнейшем я буду радовать вас своими прогнозами. Но ну, а сегодня мы приступаем к прогнозу на ближайший период с 21 ноября по 14 декабря. Венера будет двигаться по знаку зодиака Скорпион. Скорпион для вас является сферой общения. Очень активно, с большими коллективами дружбы, вашего дружеского окружения. И эта сфера будет для вас достаточно активная Поскольку у нас Скорпион связан с такими темами, как секс, страсть, как власть над партнером, то, наверное, и в зоне дружбы эти энергии будут очень активны. Посмотрим. С чем же мы, вы входите в этот период? Ну, в начале периода будет очень четко ощущаться оппозиция Венеры к Урану. Уран находится в вашей зоне дружбы, извините, не дружбы, а детей, хобби, развлечений и любимых. Здесь возможны некие искушения, возможны некие неожиданные романы с теми людьми, которых вы считали своими друзьями, возможно от них какие-то неожиданные предложения, и в общем-то эти предложения могут могут быть очень эксцентричными, очень необычными, могут хотя и недолго, на коротко, но порадовать вас. Также учитывая, что Меркурий с первого Числа начинают переходить В знак зодиака стрелец Стрелец для вас это 12 дом Дом всего тайного, скрытого, неясного не То можно говорить о том Что у многих отношения могут перерасти В некие тайны Либо вы их будете просто, просто Пока скрывать И держать от всех в секрете На какое-то время Пока не узнаете друг друга получше для ну, Этот период особенно будет очень активен для женщин, у вас очень много будет общения с мужчинами, они вас будут окружать со всех сторон и у вас будет достаточно большой выбор, вы будете чувствовать себя просто королевами, королевами красоты, королевами общения. Если говорить, в принципе, о любовной сфере, то она для вас не будет, знаете, какой-то такой вялотекущей, и она не будет для вас застойной. Для многих, возможно, интересные знакомства, неожиданные, которые уже начнутся в конце ноября и будут иметь свое продолжение в декабре. В общем там, здесь вам только лишь дается совет, что будьте внимательны по отношению к своим новым знакомствам, поскольку они могут. Иметь несколько такой завуалированный характер, и когда человек будет больше заинтересован в своей личной выгоде или же будет предпринимать некие хитрые лазейки для того, чтобы пробить к вам дорогу. Для семейных пар здесь у многих могут быть некие тайны, что-то недосказанное, и есть опасность того, что партнер может что-то вам не договаривать. Также возможно предложение от мужчины, который предложит вам совместное проживание или или свою помощь в стенах вашего дома, будет активно участвовать в ваших семейных делах, и вы этим мужчиной будете очень сильно интересоваться, как строить с ним отношения в дальнейшем. Для мужчин уже здесь тема интересна тем, что многие из вас могут стоять перед неким выбором, и этот выбор будет для вас очень тяжелым. Но как только вы решитесь на этот выбор, вы поймете, что вы ну, то, то, то решение, которое вы приняли оно было наиболее верным единственно правильным и оно принесет вам очень успешное разрешение ситуации также этот период благоприятен для того, чтобы как-то укрепить свои взаимоотношения, почувствовать побыть, оказаться в паре, соединиться в паре для примирений, особенно для этого будет благоприятен период с 3 декабря. С 3 декабря Венера начнет образовывать благоприятный к вашему Нептуну, который находится в вашем доме, связанном с короткими контактами, поездками и теми людьми, которые вхожи в ваш дом. То есть вам будет легко очень примириться, договориться, найти компромисс во, во взаимоотношениях и можете рассчитывать на множество приятных каких-то сюрпризов в отношении тех людей, от которых вы даже этого и не ожидали. Ну и короткие влюбленности, в том числе. С 8 декабря Венера начнет образовывать благоприятные аспекты вашей троечки планет, которые находятся в вашем первом доме. Это Юпитер, Сатурн и Плутон. То есть есть шанс, как-то так знаете, очень серьезно влюбиться. Очень благоприятный период первой декада декабря для помолвки, для бракосочетания, у кого есть для это какие-то предпосылки. И данный период благоприятен для построения долговременных взаимоотношений. Также можно смело сказать, что какие-то ваши планы и мечты, связанные с партнерством, они имеют шанс осуществиться в данном периоде. Что же касается финансовой темы, карьеры, ваших каких-то главных высших устремлений, то эта сфера для вас будет тоже достаточно активна. В общем-то, увольнение, никаких неприятных событий в рабочей сфере не предвидится. Денежки к вам поступают, вы будете достаточно активно заняты их зарабатыванием. Очень хорошо работать в паре, в партнерстве, очень хорошо работать с мужчинами. Мужчины идут к вам навстречу. Во всех возможных договоренностях они свои обязательства перед вами выполняют и, конечно, трудиться вам будет достаточно легко. можете смело рассчитывать на те суммы, которые вы привыкли получать, вы все получите и ваша финансовая сфера будет ввиду этого достаточно стабильной. Что же касается взаимоотношений с сотрудниками, здесь немножечко, знаете, такая напряженная ситуация. Возможно, придется побороться за свое место или отстаивать некоторые свои позиции. но ну, вы в любом случае выйдете из этого победителями. Еще интересный момент относительно дальних поездок. Несмотря на карантин, все-таки кому-то удастся куда-то поехать, попутешествовать, Мне приятно провести время и с максимальной пользой для себя. Также, кто тот, кто ожидает приезда кого-то в гости, тоже может надеяться на то, что вы скоро встретитесь и объединитесь. Для тех, кто находился долгое и мучительное время в раздумьях, перед, стоял перед каким-либо очень важным выбором, то это время как раз благоприятно для того, чтобы все-таки разрешить какую-то очень сложную ситуацию для вас и прийти к какому-то выбору. То есть э, отпустить то, те отношения или тех людей, которые себя уже изжили. И начать строить нечто новое. Одним из очень ярких и очень важных периодов будет... Это 14 декабря, день новолуния, а также полного солнечного затмения. Обычно солнечное затмение говорит о том, что мы закрываем некую старую главу своей жизни и начинаем писать новую. Также в этот день и накануне не рекомендуется выяснять с кем-либо отношения, совершать какие-то длительные поездки, подписывать важные договора и делать серьезные финансовые вложения. Ну и главный совет для козерогов от Оракула. Вы станете участником ряда перемен и преобразований в личной жизни других. Тщательно анализируйте и оценивайте события. Вам следует быть хозяином положения, что постепенно станет возможным само собой, благодаря вашему нынешнему состоянию. Вы можете потерять друга. Скоро совершите нечто такое, что шеломит ваших знакомых, а быть может и вас самих.